А вы знали, что за последние пару лет было украдено более 356 миллионов долларов в криптовалюте с официальных крупных бирж и частных кошельков? Как же защитить свою криптовалюту, чтобы она не исчезла в один момент? И это именно та обратная темная сторона крипты, о которой как-то не принято говорить. И этого бы всего не произошло, если бы люди и биржи придерживались всего ряда простых правил. Но для начала нам нужно разобраться с криптокошельками. Есть всего два типа кошельков для криптовалют. У каждого есть свои плюсы и минусы. При этом все хотят знать, какой же тот самый единственный криптокошелек, который дает максимальную надежность и безопасность. Поэтому начнем с первого типа криптокошельков – горячие кошельки. Это по факту онлайн кошелек, в котором очень просто зарегистрироваться, отправлять деньги и получать деньги. По факту это что-то похоже на привычные для нас банковские карты. И горячие кошельки также бывают двух типов. Первый это криптобиржи типа Binance, ссылочку я оставляю внизу в описании. Очень просто, зашли, зарегистрировались, подтвердили данные и можете пользоваться. Это надежно, просто и самое главное, есть служба поддержки, которая прикроет от человеческого фактора. Если где-то затупили, потеряли, потеряли пароль, что-либо случилось, всегда пишите им и они помогают. К примеру, если вдруг был какой-то взлом, утеря крипты, то Binance компенсирует все эти проблемы. Ну то есть, это как вот в банках, вас защищают. С помощью таких кошельков. Удобнее всего зарабатывать более 40% процентов в месяц Даже если у вас нет опыта, даже если вы ничего не понимаете Ссылочки на такие способы я оставляю внизу в описании А в этом отдельном выпуске я показал, как новичок может зарабатывать на криптовалюте более 500 долларов Даже если у него нет никакого опыта Ссылочку я оставляю внизу в описании и вот здесь в уголочке И вернемся к горячим кошелькам Второй тип это как приложение Самый популярный Trust, Metamask и Blockchain.com это очень удобно, вы уже привыкли к этому формату. Скачиваешь приложение, регистрируешься, заполняешь все свои данные и тебе выдается пароль из 12 слов. И самое главное, самое прикольное и интересное, что у тебя нету никакой привязки ни к твоему телефону, ни к номеру телефона, ни к чему. Только эти 12 слов в определенной последовательности и дают гарантию безопасности твоих средств. Чтобы отправить или получить крипту на такой кошелек, все очень просто. Заходишь, выбираешь нужную криптовалюту, нажимаешь на кнопочку «Получить или отправить» и у тебя вы определенный код твоего кошелька вот на него нужно пополнять или с него нужно отправлять и самый удобный способ это делать это онлайн обменники наглядно показал в вот этом вот выпуске как это делается на примере биржи бинанс и вернемся к второму типа крипто кошельков это холодные кошельки по факту это как флешка которая имеет максимальную супер защиту и у нее нет доступа к интернету самые популярные это Ledger, трезер и SafePal. и сильная сторона что у этой флешки нету доступа к интернету и никто никак извне не может ее взломать но есть и слабая сторона то что вся ответственность только на вас потеряли ее как-то там поломали утопили все ваши крипты вообще нет и на основе этого делаем вывод где же хранить крипту и какой из кошельков самый надежный и на самом деле ответ кроется всего в одном простом слове это слово диверсификация